Всем привет, мы батименты депутат Со мной сегодня лукасик секретный шкафчик, а там, там пельмени нет. делаем, ворон воробушек Лайнер и Ваня. Они втроем, они любят. Да. А вот они пельмени лепят. Ладно, показывайте это детям, пожалуйста. А вот первый искатель, мы с лукой мы с тобой сможем их всех найти. Да, так, я искатель, воробушек Лайнер, ты выберешь. Сроль, свою сущность. Так. Поехали. Поехали. Так. Гори на дуке. И... Вот, я, вот я. Я... я. Я упал не... за тебя. Я с поднимусь. У меня есть нычка идеальная. Так, она вроде... Ты... Все, погнали, погнали. Ребята, будем нам время я больше дать. Не... Я упал, стой! Ура, я прошел этот Да, я, я жду, и жду. Давай, Лев, прыгай. Ура. Я ненавижу слизи, не умею на слизи Олег. прыгать. Спешите, тебе... Давай, давай, давай, давай, Пошли, Олег, давай, будем... Сейчас давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Куда? Да жестко что Это ли? Это Олег тебе за. Это Лука был. Это был Олег. Олег. А, да, я... Ты человек женского пола теперь. Я, вол... я ворон-балерина. Скоро кто-то... Ты что? Кто-то Кто бы быть? Это я, прима-балерина Большого театра. у нас копируют? Ваш, вот, да То лепят, то балеринами уже... становятся... Я протестую. У у нас сушку украли. Привет, пупсик! Это я, прима-балерина <связывая> Балерина Большого театра. Ты что? его. <связывая> <билет> Ой, пупсик, ты куда бежишь? Ну, что? Меня тебя не осли, Гарена, да... ты где? Лука, давай. Спрят... Лука, зверь, обключи в себя зверя. Ой. Я вижу, как кто-то там летает. Так, я вижу! Сни... Он здесь, Прошу, я пупсик! Ты... Он прыгает, он тут, так, че? Он был там. Вот он. <соединяющие> Давай что-то стрипает за ней. <соединяющие> я снизу был Это я прима балерина Большого театра. Только я прима балерина. У Люди У он там спрыгнет. Я снизу контрю без дря. Контрил. Где он? Где он? Я его вижу, дура. Вот он. Изи бомжа, просто туда бомжа. Как остался? А, ой, твой пупчик. Лука, Лука, не ходи туда, Лука. Лука, не выходи, не выходи главное, Лука. Ладно, все. Ярко. У меня тут все ранили, Олег, запетушили чуть-чуть. Остался Это Ваня. Это ты, пещера такая? Да, О, не помню. Я даже его смешно снимаю. Опа. Видите, я тебе знаю, где мы можем прятаться. Сюда иди. Да просто, я эту нычку сделал для себя. я ухо спалил. Ах ты, Читер, лысый. Ты прекрасная. Ну все, будем считать, что мы просрали. Я все равно уже не Где это? Ну да сейчас я ступил. Сейчас нычку проверим, Андаренко. Сейчас, я. У меня тут есть пацаны. Не помню. Так, тут ничего нету. Один. Ой, боже, Олег, и ничего. Ну, нычка по нос или это не Ваня? Да. Ваня, да? Это Ваня. Да. Так, а... я конечно Ваня. не думал, что он знает об этом. А, ну, Если мы не найдем этого воровушка Ваня... Не а я еще ловитьку нашел. И... Где? А, а, это не нычка, это проход. Это не нычка, не ночка, это проход. А, он... Я на него... балерина О, большого так. театра и меня я звезда и вот мы да. Ничего. Меня, я опять упал. Мы Если мы проиграем баробушку <связать> <бомбочку, связать> лайнеру... Я... Ну, да Спасибо, сай, кошарчик, я, я из-за тебя стал стеллой. Нет, я ненавижу эту... Я упала... Молодец, Сашечка, Сашечка, давай, Сашечка, снимай, снимай. Ты <связать> чё? На мою... Снимаю, снимаю, Олеженька. Вы Если он будет... то, Я... А -а -а. yeah. Прима Балерина Большого театра. А где? Что, Просто туда, бомжа, бомжа, затащили раунд. Ага, мы затащили, помню. А, переходим в следующий раунд. два пошли, пошли, Олег, пошли. Это себе. ты. Я телечку покажу, пошли. Дождик в шею. Побежали. Рай, дожди, который тебе спалил. Пошли. А, да, серьезно, Я об этой дочке знал, как бы. И я, я не здесь, не здесь короче, это, воробушек, воробушек здесь сидел. А, да? Да. И так, воробушек такой умный. <связывается> Немного. <связывается> ну, <Но> воробушек планет. <связывается> он на самом деле провалился, да? Да, обязательно провалился. А, Переживаем, это два ну это... лоха. лоха. Так что сиди здесь, я, короче, буду там на розетку. Вы мне все равно я... Я даже не дождались, что я их позвал лохами. Я вообще это все слышу. Ты кто? Ну, не знаю я тебя. Я горена вижу. Я горена вижу. Я вас вижу. вижу. Где, Паник. Вы? Паник. Где вы? Какую Паник. пещеру? Паник. Главное, Паник. не варить с ними, ты главное а Они пошли пельмени лепить. Не, они Конечно. какое не пещере? Большой. А что? Не допущ. Не совместный. идут. Мужик Он. на нельзя. Всё, меня <свист> Олег, нет, не вари с ними пельмени, а, это, это брутальные, брутальные <свист> <свист> мужики. Брутальные, я не буду говорить. Я. я мешка, дури, пельмени. Давай, поймай меня. Гарена, <свист> гарена, <свист> гарена, <свист> гарена, Гарена, Гарена, Гарена, Гарена. Ты Пожалуйста, не Не с пожалуйста. Кошарчик, ты где? Боже? Нельзя варить здоровенный. У меня инсульт уже эти Ладно, я пойду. Олега. Добери Олега. Я не знаю, я слепошары был! Ну ты слепой, он просто в большой пещере бел! Нет, нет. нет, это маленькая. Я только что кому-то на глазах. Кому-то на глазах прям на голову упал. Он такой, ладно, дальше. Главное, не болить с ней Сами пельме, за пельмешки. <сёк> это, вот это его уже Туда, <сёк> <сёк> Тудоб. Такой... А это такой. За... Я уже забыл, где лука. А что это за? Я уже забыл, где лука сидит. Это что за. И не повешень. Отписай лука, боже мой. Потом... Приходим на <сёк> следующий день. Так, кошарчик. на следующий раунд, кошарчик с ней уже ли зашел? Кошарчик может быть станет искателем. Синим годом. Станови синим. Ну ладно, будет кассом. Да, да, ой, надо было синюю убрать. Ну да. Олег. Ой, что не было времени. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ботики. Вы где? Ой-ой-ой. А ты кто человек, на который я смотрю? Это который горит. Это горе? Вот да. это? Да? Да? Да? Да? Да? Кто это посмел? Довольно... Кто, Кто посмел? Кто там ты, пещеры, Лука, лучше отойди оттуда. Я найду вас. Вот тут, наверное. Селочка, а ты где, зайка мой? Да, я в Калининград уехал. Это все Гарина. Да? Знаю, ты моему другу, ты своему зайке не скажешь? Ну я в Калининград уехал, я что говорю? Где Знаешь, они? Все что понятно. Олег, ты, блин, я сейчас прыгну сюда. Я не понимаю, да где ты они? летишь. Я не понимаю, где они, депутатики мои маленькие, мальчики. Привет, горяда. Иди лови его на корабле. Поздною. Туда, балда. У меня интернет нормальный. Хорошо. А вот сказал бы, я бы тебе тоже mm. сказал бы, что мы идем. Это карма. Пойду, Лука, беги, пожалуйста. А они? Прыгать. Может тут? А вы где? Лука, времени мало. Всё... Лука, беги. Ну что мы батименты депутаты, а мы, да. да. мы батименты депутат, поэтому а -а -а. я тебе найду, Лука. Понял. Да, <тёжка> а боже, я опять же перепрыгнула. Мы <сёк> я этого не видим. <сёк> О, новая нычка. <сёк> да, Лука, козёл делся. <сёк> Лука, если ты сейчас не вылетишь, все, Лука, ты больше не, не пупсик. Нет, я, я был сзади тебя. <сёк> да? Чем <Чё>, мы проиграли? <сёк> Лови <сёк> его! Я <сёк> не тебя. Горит. Ту -ту -ру -ту -ру. Ну, что, сейчас мы поменяем луга? настройки. Какого аппина 30 секунд? Лука, ты где? Ты где? Забыл, у нас 10 минут. Да, ну то, что а у нас идти. Лука, сзади, Лука, сзади. А да. вот тут, ты нажал? Да, ой. Где? Попсик. Попсик. А ты идти? Буду... <свист> Два, Чуть -чуть. Да, Два. да, Лука, да ты, ты не туда пошел. Я не знаю, я куда-то... Гарена, иди за мной. Вы время <свист> видели. Волочь, пошли! Куда -то, куда -то? Гарина, ты дурник, тут человек сзади нас пробежал, да? А тебе вообще пофиг. 5... Пять минут. Гарина, боже, ты бесполезный, реально. <свист> Ну, ладно. Говорят, что... я, сгорела, туп... я отказываюсь от того, я соло сейчас играю. Грядо, да, ты кто-то говорил, я был только что перед тобой, ты меня не видел, дебил. Саша. Куда летишь? Куда ты бежишь? Ты а? ну, просто два снепа шарика, шарика. Я твою рот, наоборот, черт. Ну-ка, ты попал туда или нет? Говорим, я отказываюсь, не я разгорела, и он... Тварь! <соспит> <соспит> Короче, горе... ой, боже, вот убежал кошатчик, и я активировала на воду, полгода. Я сейчас в волосы-то <соспит> <соспит> А я прям перед ними в этот... в астрал отправился. Я, я, ну. <соспит> Нет, <тогда> я... <соспит> Лука, ты сейчас не представляешь, какой адреналин был, я только что перед ними в астрал отправился. <соспит> да, я искать это нормально, секунд, это минута. Я, а сейчас вот хочу, я сейчас отправлюсь в астралу, Лука. <фу> я покушаю. <фу> ты что так гневовый, ребят? Что мы людей поймать? А? Ты чё так гневовый, ребят? А если бы не ты, мы поймали бы. Там Олег рядом с тобой пробежал. И Лука и ты рядом с тобой пробежал. Semaines. Кошечек такой тупый. Я в астрал, я в астрал. <пу> <пу> <пу> Я убираю, пошло. <связываю> <связываю> не в астрал, попасть. Не бежает в астрал, попасть. сзади меня было. убеден! Алина! же рот! человека! Олег! Не будьте меня Посмотрите, где, я. Посмотрите, где я. А почему, почему, когда нас бьют, мы улетаем в Америку? А вопрос? Или это у меня... Гарена, просто тварь. Мне не дали в Астрал отправиться, Лука. 400 секунд ждать. Лука, только не говори никому про Астрал. Хорошо, Ну что, вы долго ждать больше скажешь где это что-то, я? Лука, только не говори про астрал, окей? Okay? Никому. Okay, окей, Я нашел его! Я нашел его! Изи, yeah. бомжа! Просто тут... В